Самураи и МОМ. это, конечно, хорошо, но что делать с владельцами кошельков-миллионников, которые будут дампить при более-менее заметном росте курса? Ну, вот. вы же понимаете... что ну, я... я отвечу? Да, давай, Олег. Давайте рассуждаем все вместе. Допустим, вот у меня есть миллион или там два миллиона монет. Да? И если курс растет и видишь, что они интересуются, вот стримы проводятся, да? МММ развивает, там что какой нормальный здравомыслящий человек будет свой капитал. Уже того-то прироста то нету, ребята. У кого паровоз нет, забыли, все, ушло. Паровоз ушел, тут, тот, тот паровоз ушел. Вот. И при таком капитале, какой а, нормальный человек здравомыслящий, значит, он имеет деньги, думает, у него и мозги есть, вот, будет скидывать по такой низкой цене, когда она будет и в рост. Ну, смешно просто. Это, yes, это ты, мысли бедных людей, ребята, Мысли бедных людей, которые а, лишь бы скинуть. А что будет дальше, и хоть трава не растет. Нормальный Нет. человек, он будет понимать, что у него в руках есть капитал, который может стать гораздо весомым. Ну, Смысл продавать тогда? Я не понимаю. Это вообще. Монета Валер, вот по факту с миллиона там 40 тысяч монет пораманится в месяц. Это вот сегодня, а больше дальше будет еще меньше. Ну, 40 тысяч да. он реально может легко продать. Причем, ну, но ни на сколько курс на бирже от этого не изменится. 40 тысяч монет продаешь, не на, моментально разбирает, нет никакого колебания цены. Он 400 тысяч может продать, колебания не будет никакого, ни на полцента, там, ни на десятую долю цента не изменится цена на бирже. Потому что объемы, да, ну, сами понимаете, 5-10 миллионов в день крутится вот так вот и на бирже. Пускай ну да. он сольет эти монеты. Своим миллионом уже он реально ничем не повлияет цену на биржу. Да, монета перейдет из таких, ну, я, я это на вебинарах говорю, из трясущихся рук. Монета перейдет в надежные руки в человека, который понимает ценность монеты. поддержит ее, посмотрит, как она там растет, не растет. У человека, тем более, если даже сегодня да, купить миллион монет, это полмиллиона рублей. Но есть состоятельные люди, которые считают, ну, в, обладают такими средствами, не, не, ну, на инвестиции на, на, на долгосрок. Вполне вероятно, они есть. Ну, грубо говоря, там, не полмиллиона, может там, сто, двести тысяч, они есть, но они гигантское количество монет уже, можно сказать, связывают с собой. Ну, на полгода, на год положите. И, ну, как сказать, не тратьте их, просто зафиксируйте. Ну, доллары же мы покупаем сегодня, многие доллары купили в надежде на то, что он завтра будет 100 рублей, может еще там что-то, кто-то золото покупает, не знаю, в акциях. Ну, да. Поэтому действительно Михалыч прав. Невозможно сейчас даже вот ливунам, ливуны кончились, их не существует уже. Все, кто хотел монету продать, они ее продали. Сейчас уже, ну, можно сказать, остатки, да тем более она не пороманится. Раньше пороманилась там на 10% в месяц, да, это можно было продавать. А сейчас миллиона 40 тысяч продать, ну, никак не влияет на курс. Я? Я... можно я слово, слово да, возьму? Вот. Все, ну, а тут вопрос был про дамп. Дамп, ну, если я как понял этот вопрос, дамп — это искусственное понижение цены, курса монеты с последующей перезакупкой по более низкой цене грубо говоря вы продаете там 10 миллионов монет потом закупаете 15-20 если вы понимаете что это идет дамп то вы можете рискнуть под эту под этот паровоз подстроиться и как раз тоже перезакупиться а можете просто не обращать внимания и понимать что это не настоящий рынок а то что это искусственные какие-то манипуляции и в любом случае это делается только для того чтобы некая самостоятельность часть сообщества, они испугались, что сейчас цена монеты опустится, монета скоманет, и они побыстрее хотят вот трясущимися руками на бирже свои монеты вот эти вот продать. Вам просто не надо реагировать на вот это все, на вот эти слухи, которые идут, и все, и в любом случае монета потом обратно отстреливает. Ага. Я всем порекомендую, ребят, знаете как, порекомендую еще раз, кто не видел, или кто даже видел еще раз, посмотреть выступление Юрия Майорова в Сочи. Потому что я его смотрел раза четыре, еще буду смотреть. Потому что там есть какие-то вот такие вещи, правда, которые управляют мозги. Можно на разном настроении посмотреть это видео, но надо еще раз посмотреть, почему курс будет расти. Он там все это объясняет. Объясняет игру бирж, биткоином со всем, что происходит на рынке почему криптовалюта призма она другая, абсолютно другая. Вот сообщество, оно создалось именно благодаря вот этим фуллым ну, 30% вот этой вот э, халяской халяской э, добычи монет э, именно пришли люди определенного качества, не, э, как сказать, необразованные. И сообщество будет постепенно меняться. Я не знаю, вот год пройдет, два или три года пройдет. Это будет происходить, потому что все параметры нашей криптовалюты показаны. Вот я сейчас снова читал, перечитываю, чем она отличается от биткоина, ну, у преимуществ. Надо, надо к этому вопросу: с мозгами подходить, а не с процентами, ребят, с мозгами. Угу. А, ну, отвечу я. Я считаю так: Ну, знаете, допустим, есть такие определенные краудфандинги, да, там, допустим, и... Ну, готовы ли вы сейчас продать там тот актив? Ну, давайте так, к примеру, у вас есть 100 тысяч монет, да? И готовы ли вы их сейчас продать и получить за них, к примеру, там, 45, 46, там, 50 тысяч рублей? Но если вы это делаете, то вы лишаете себя возможности, возможно, очень неплохо заработать на в последующем на росте курса. Вот если вы готовы вот просто лишить себя этой возможности, то да, несомненно, то, ну, продавайте все и выходите из призма. Вот я, допустим, не готов. То есть я всегда, вот сейчас уже 100 тысяч монет у меня всегда хранится на кошельке, то есть я их никуда... Плюс у меня ВММ там около 40 тысяч депозит свой личный, вот. Плюс подталкивать транзакции там надо, поэтому вот, ну, я в любом случае не хочу там все продавать, и все то, что мне приходит, я это все, несомненно, не продаю. Да, я продаю какую-то часть, то есть, ну, это там 20-25 тысяч рублей там в месяц. но опять же, посмотря какой курс, потому что сейчас курс что-то подупал, и что-то как-то вообще продавать, ну, прям, прям жалко, если честно, так ну, скажу. Да. Я добавлю, сейчас звучала фраза такая, продав человек полмиллиона монет. Во-первых, это не те деньги, чтобы продавать свою надежду. И просто монеты, а надежду. Надежду на то, что да -да -да. это даст... Да, надежду ты продаешь не просто монеты, за, за копейки свою надежду. Задумайтесь об этом. Вот каждый из нас, кто сейчас в призм, они надеются, что все-таки это все... Произойдет все эти перемены, все это перебродится, все это, вот эти вот, э, категории людей уйдет, скинет потом, что плюется, там, нас обманули. Там, ну Понятно, что голова тут непонятно, о чем думает. Другой вопрос. Но человек, продавая такую сумму монет, потом уже ее не, ну, покупать, по а романингу такого нет. Они у тебя были. Представляете, какая будет жалость, человека, что он взял, продал, Топтал в клам, свой капитал. Топтал в хлам. хлам. Ну я вот, вот представляю реально. того человека, который пиццу купил за эти за биткоины. Вот как он себя <свят> сейчас самоедством занимается. Примерно <свят> то же самое.